Но ну, здесь очень красиво комната, все, э, обои, вот э, видим стол, right. да, красивой кровати. А там, где спускались ребята, там yeah. так, и, тоже нужно сделать. Я все-таки сразу про то, что если уж сидит здесь э, ваш депутат сегодня, чемпион мира вообще многократный, Андрюхенький Карпов, э, сразу вас поддерживает, а, вас поддерживают в да? нет, ну что не боимся мы, конечно, но по второму необходимости, вот, например, у нас градом пробило крышу, а дом мы купили очень старый, он в 905 году был, был прозит а когда он был построен, в год, у него был Вот. То есть, вы видите, у нас кадры потопа, видите, все ребята принимают печать. Ну, все, <связать> <связать> и пробила значит, нашу, нашу крышу я обратилась в департамент пришел специалист, по сути, сказала, ну, эти вообще-то дыры можно и пеной монтажной, из кто нас скотч у нас по страны на пене скотч держится а путевки ребята получают в лагерь? <связать> путевками в лагерь у нас отдельная история потому что детям-инвалидам детям дают путевки департамент социального развития а дети, которые не имеют инвалидности здравоохранение у нас дает. Но как-то у нас до сих пор еще не получилось, чтобы они договорились друг другу, хотя я говорила, но напишите друг другу письма и в одно время дайте нам путевки на всю семью. Вот. В 2013 году, конечно, это произошло, но для меня осталось непонятно, почему мы еще 15%, а это как раз, стоимость путевки должны сами оплачивать. <плод> да. ну, я все надеюсь, что после сегодняшнего эфира вы станете героиней у а вот главный вопрос, действительно ведь вы берете этих детей лечите их многим делаете операцию первую девочку, Юлю вы взяли в каком году? взяли в 98 году этот ребенок попал к нам да, вот она сказала то есть пришла моя знакомая сказала, иди, посмотри, пожалуйста, на ребенка. Я говорю, и что? Вот она умирает. Я говорю, а я-то здесь плечу. Она говорит, ну, ты должна просто пойти и посмотреть на этого ребенка. Так состоялась встреча у нас с этим ребенком, с первым, который, ну, вот, все, наверное, знают, как находятся в больнице сказанные дети. Ползал на то на ребенке, тыкал тебе пальчиками в глаза и громко плакал. Естественно, наверное, 9-10-10 сработал, я взяла ее на руки. После чего я обратилась к врачу детского санатория, в котором практически росли мои дети, потому что мои дети тоже а на тот момент... Да, у меня два сына? два сына. Два сына? Да. На тот момент оба находились на инвалидности, и старший был травмирован по нечаянности в детском саду. Младший сын родился, нет, его грудь уронили нет, на нет, Да, нет. его сломан позвоночник девочки, в принципе, грозило полностью пота. И когда мы нашли уже доктора, потому что в Челябинске нам предложили, я говорю, ее беспокоит глазки, она тычет пальцами. врач тогда в Челябинске сказал, давайте мы перережем и нервы, и беспокоить беспокоите воду. Но мы с этим сразу не согласились, и где-то через полгода, чисто случайно, в я услышала разговор двух женщин, где-то в Санкт-Петербурге, и чудесный доктор есть. И доктор совершил практически чудо. Ну, Юлю э, родители взяли потом, приняли? Нет, ее взяли не родители, ее удочерили, ее родственники. Ну, я очень радуюсь всей душой, когда родители... Я не оправдываю, я их не осуждаю. Это разные вещи. Ну, например, история девочки Вильданы, которую родители э, в родной семье били так, что... На лице шестилетней малышки остались шрамы. Давайте познакомимся с Вильданой, которая растет у вас в семье. У да? у нас в Валентина. Дети зовут Вильдан, а Валентина. Очень ласковая, добрая девочка. Вильданя. Скажем, жизнь была несповедива. Вот это все на лицо, ребенок получил, проживая вместе со своей мамой. Ребенку ребенка систематически избивали. С заключением психологов было, потому что ребенок слаборазит и очень плохо разговаривает. Ну, практически отсутствующая речь, потому что ребенок говорил на фональном языке, на татарском. Хорошо или плохо, но мы не знаем татарский язык. И ребенок на сегодняшний день прекрасно общается с детьми на русском языке. Уходит детский сад на фильданом, да? Тебе нравится детским собой? Да. А -а -а. Любимая игра, ее дочка матери. То есть если сначала то игры были такие достаточно агрессивные, то на сегодняшний день она более уже адекватно ухаживает за куклами. Да, Ильдана, Да, иди, иди. Ну, хочу сказать, что мама сегодня приехала на эту программу. Зульфия Кабибулина из Семенской области сегодня тоже здесь. Э, почему она э, не хочет отогревать свою родную дочь? Встречаем Зульфию. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что вы действительно мою ребенку. Я не знаю, как приехала, я уже не знаю, я уже пережил, я уже не знаю, как мы пережили все это. Спасибо вам большое. Зуфия, Лена. ну вот вы благодарите Лену, а почему вы не воспитываете дочку? У ну, нас ситуация такая получилась. Да, у нас были причины некоторые, да. Да, я по попе... Нет, никаких. Просто, да, я по попе дала, это по рукам, по попе это было. по попе дала. y No, non ti do. Я мысли. А вы только потребляете ка, который льет вам в уши. Нифига себе маману исполняет. Объясни. У нас в классе личность, ребят. Слушай, какая индивидуальность? Куда деваться? А че с тобой парни только за деньги встречаются? После, после того, как у странности выписался, что последний пострадавший состоялся. Хорошая настоящая. Хорошая. Что сделаем? что она беременна? Я говорю, что она беременна. Мы поправили с собой. Ты, за результативность, и давайте смотреть, как же так получился трахен. on the floor Я думаю, он лучше или 4 входит на этом часте. Вот а вообще, вот так. У американцев нет, у нас точно нет, у шведов, наверное, есть, у финнов нет, у чехов нет, вот канадцы и, и виталий, но и, наверное. no, niente ...что теряют экспортные рынки из-за отрицательного отношения потребителей к ГМО. Европы. В третьем мире экспортер кукурузы и пятой пшеницы уже почти под контролем заморских друзей. Им понятно, за не прибыли. А самой Украине что? Это будет крупнейшая политическая и экономическая ошибка, потому что э, Украина, у них нет проблем и с плодородием почвы, а у них нет проблем с, с урожайностью. Украина может полностью с, обеспечить себя собственными э, сортами и гибридами, и вахотных просторах незалежной стоит гигантская американская агрокорпорация Monsanto. Еще в прошлом году вложившая 100 Проект. его суть в том, чтобы новые семена дают лишь один урожай, потому фермеры и предприятия, купившие такой продукт, будут вынуждены снова и снова обращаться в компанию. страна должна стать экспериментальным платдармом для проверки новых технологий. Во всей стране люди обеспокоены монополиями Монсанты, которые через некоторое время уничтожит все нормальные культуры, оставят только ГМО. Вопрос о и пользе ГМО самой Монсанты, разумеется, никого не волнует, когда речь идет о ассонтартической... Это на кого-то сразу, на кого-то. в том числе США, э, запрещают у себя выращивать демодифицированные э, культуры, они э, приводят к необратимым изменениям почвы. То есть на, этом, на этой почве, на этой земле, потом уже нельзя ничего выращивать, кроме этих же самых ДМО. По мнению экспертов, на освоение земель Украины американским корпорациям нужно всего-то три года. Тем временем против монсанта а главное ее продукции. Ищи за протеста проходят День добрых дел. Мы просим вас помочь детям, которым жизненно необходимо дорогостоящее лечение. Чтобы стать участником телемарафона, достаточно отправить смс на короткий номер 2222 и указать сумму, которую вы можете пожертвовать. Сегодня совместно с благотворительным фондом Помоги.орг мы собираем деньги на спасение миллиарных Из Изображение ошибки. У девочки развивается 10 Врачебных ошибок и неверных диагнозов. Ей просто нельзя было делать прививки в 8 месяцев. Недоношенных детей не прививают до трех лет. Но медсестра банально не посмотрела в медкарту. Результат – частичный паралич тела, а потом диагноз. до главу канадского военно-исторического. Сейчас я не У тебя ничего не будет, ты здесь потругаешься. Это знает. Говори, когда последний раз тебя приняли, в семью ты знаешь, что ну, ты... нас приходили. Ну, ты мы не могли мы жена MBC 뉴스 박진주입니다. and we're at to... you. Мужа. Что грозит Наталье за то, что она убила собственного ребенка? Чистую статья, часть вторая, потому что она особой жестокостью убивает своего владельца. Причем она все это я так понимаю, она все это рассчитывает. И, я, и эти действия не преуходы. Это 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение лишения свободы. Но я еще считаю, что она os решительный Вот тот самый, когда... Ну что, он уже... Да, один период, на ноль ни И, да, сутроить сенсацию, забросить шайбу в, в... в Казахстане. Но, Но... на протяжении 60 минут сопротивляться канадцам невозможно. Белорусы. Да, белорусам. Поэтому, кстати, я подозреваю, что и, и все, если честно. На этом чемпионате нет. США, Швейцария, здесь после первого периода 1-0 швейцарцев. подожди, но если Стану... мы будем болеть за европейцев, значит, естественно, будешь за наших друзей из Республики Беларусь болеть против канадцев сегодня. Ну а как иначе еще? Сама добро всего будет хватить лежать перед телевизором, безусловно, уважаемые друзья. Но посмотрим, эту встречу мы покажем сегодня на... отборного эчмина и чешского хмеля в новом дизайне неизменный с Первый четверть финал чемпионата мира по хоккею США Швейцария и команда из старого света ведет со счетом 1-0. День с шайбу забросил Роман Йоси. Нет его ассистентов. Вторая его шайба. 9-4 по броскам в пользу сборной в США, любопытно, что 3, количество принадлежит защитнику Сету Джонсон. Ну и были у нас изоления, и у той команды 2 минуты, но в общем никто не забросил, и у Ретта уже 9 сейвов, а у Конора Килибайка всего лишь 3 после 4 бросков. Что необходимо еще подчеркнуть из протокола, сборная Швейцарии неожиданно в общем все появлялись на площадке даже Жереби Марин вышел на одну смену у Американцев пожалуй, это все что было интересно по протоколу а что касается самой игры, она была не слишком субъективной и понятно, что Швейцария великолепно реализует ту главную игру, которую задумал Ганн Кэтлан и самое главное, получить Я отметил с образком э, с звону не так давно, и самое интересное, что фонарь дерева, если шайку отразила, она, в общем, от него. Ну, напивание никто уже так, не идет. Понятно, еще счёт устраивает. Может, нет смысла рисковать еще чуть-чуть один но вот так вот, одиночными бросками... Ну, э, вот, и... так, ну, нет традиционного нападения. На пятачок ты едешь, когда ты знаешь, что сейчас там одна-две передачи, ты приезжаешь на пятак, закрываешь вратаря, а когда вошли в зону, тебе помогает максимум один партнер, но ну, еще один вдруг случай Пенсонной атаки нет. Закрывать нет. момент увидел, он перебил что летит, что-то слева, левой, он упасть, это движение выполнялось сто Визуально было видно, что вот кстати, по бросам, в втором которая... периоде. Он был в Швейцарии. Гарденера здесь там Получается. Ну и матч-то они в конце концов выбрали после овертайма. Пожалуйста, еще один ростов. А Показался. если бы не выиграть, представляете, какая битва была бы Россия в Финляндии? Она и как-то отличный матч получился. Но а как бы битва была на Да, за первое место в группе там. Он... С удовольствием сыграли бы проборной Швейцарии. Пожалуйста, телебайк Сравно равно он разбивает шайбу он... 8 набрал очков. Он полм й ассистент кстати, на этом чемпионате мира. Ну вот, а 6 передач и 1 заброшенная шайба. И кстати, среди нападающих, которые лидер либер, Ольга, умного времени был передано. Нападающий, у меня как-то жеребец. Да. Он в средине заиграл у почти 18 минут. We're glad he had one day. Чапку американцев. Ну, опять слава Очень прилично. Доиграл смену поэтому отдыхать. Мозык, ну как же сейчас там делают Ты должен тут подкатиться вот наш же нападающий, ни за что бы не остался спины за воротами. А, я так задумывал. Przecież I would.